сказала, что я полное говно, и что если бы не жалость, то она ушла давно. Я разбит, я расстроен и, конечно же, я дам ей по печени не за такие вот слова. Я пью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильнее. Amazing. Ну давай, давай! Расстреляйся, давай. Котлеты ебать, вы Сука! А кто Он Тарком. чел? да Тарком. да, да. А -а -а. Вижу? Подзиратель, вс. Надзиратель, всё yeah. да. Я тебя не вижу, но Его прям контролят. Бреста. Станый дерзкий какой, а! Дещо. Тебе-тебе-тебе-тебе. Снайбер бота убиваю. Ищи типа. Осторожно, перед тобой где? Убил его? Хороший. Это первый левел, Матвей, ты чё, блядь? В общаге, да. Я получил по голове, он сразу прямо спереди у тебя. Убил его, да? Матвей! Матвей! Ты зарубил его, блядь, Матвей!